Ребят, перед началом хочу сказать, нас уже почти 100 человек. Это довольно значимая цифра для меня, а поэтому я хочу сохранить ее на память. Для этого прошу всех тех, кто посмотрел хотя бы два моих видео, написать любой комментарий под видео, а может и подписаться. Ну а тех, кто уже подписан, открыть свои подписки для всех хотя бы на неделю, чтобы я мог в YouTube студии посмотреть, что именно вы на меня подписаны. Ну или тоже просто можете написать комментарий, а мы начинаем. Хей, hey, всем привет, ребят. С вами Белазар, и сегодня в Пасхи у нас будет охота за пасхальными яйцами. Можно сказать, эта карта полностью состоит из пасхалок, но все же, включив f5 и посмотря за окно, я увидел какую-то табличку, не знаю, что она означает, но там написано Я ленивый, мне можно. Ладно, возможно, в конце карты проверим, что там написано. Ну а мы начинаем. Прекрасное утро и прекрасный день Пасхи. Огромное яйцо. Похоже, Пасха обещает быть необычной. В любом случае, пора идти на охоту. Интересно, о чем там. Говорит мэр. О, получается на этой карте еще и сюжет есть. Тут стыд какой-то житель. Это видимо доска объявлений или что? У него ничего посмотреть нельзя. А и тут яйца вокруг есть здесь, где? вон я вижу здесь, здесь. Так давайте подойдем посмотрим, что нам скажет мэр. Итак, мэр. Хм, странно, вроде он ничего не говорит. И что тогда нам нужно делать? Хорошо, давайте посмотрим. Я вот здесь видел табличку какая-то стоит. Что здесь написано? Яйца складывать сюда. Ага. И как... А, -а, а, воронку получается. И что, мне типа уже начинать? Ага. Так, вот я подошел к золотому яйцу и я вот все думал, как же будут выглядеть пасхальные яйца. Но мы подходим к черепашим яйцам и они попадают к нам в инвентарь. Вот видимо так они и появляются. Колокол ничего не делает, на яйцо забраться нельзя. Хорошо, давайте. О, привет, ты наконец-то пришел. Ага, вот и сработал скрипт. Так, нам, видимо, сюда нужно было зайти. Похоже, ты пропустил мое выступление, но это не важно. Дело в том, что мы спрятали слишком много яиц, и некоторые так и не смогли найти. Насколько мне известно, осталось 16 яиц где-то в округе. Я надеюсь, что ты сможешь помочь нам с поисками. Без проблем, я могу вам найти их. Отлично. Все найденные яйца складывай в ту большую корзину. Я думаю стоит сначала найти все яйца и потом уже сложить их. Так я буду уверен, что ни одного не пропустил. Хорошо, ладно, я хотел как раз сложить сюда, но, видимо, раз мне сказали, лучше я подожду и сложу их все вместе. Но перед этим я уменьшу себе чанки до минимального уровня, но я думаю до двух, потому что ну, с записью на этой карте э -э я вообще не смогу. Тут очень сильно лагает. Как вам такая картинка крутая? М -м -м? Но придется видимо с такой походить. Для начала давайте обойдем весь этот дом. Здесь вроде ничего нету. А, ага, здесь у нас, о, там Пасхальное яйцо тоже. Здесь барьер, то есть мы пройти не сможем. Какой-то громад, вот огромный. Так, давайте зайдем в дом. А, ага, здесь бочка, но в ней ничего нету. Под кроватью и под столом. Так, здесь, да, точно ничего нету. Тут какой-то стенд стоит. О, oh, и житель сверху, картограф. Но у него тоже ничего нету, хорошо. Ладно, не обращайте внимания, это я свой текстур пак включил, для того чтобы скин был у меня, потому что, ну, почему-то у меня не сработал от лаунчера скин. Если вам интересно, как я это сделал, то просто посмотрите мое видео... О, какой колодец. Посмотрите мое видео там, где я рассказывал, как поставить скин в Майнкрафте залезаем в колодец и здесь ничего нету хотите сказать просто колодец огромный ладно странно давайте выпл выплывать пока у нас не закончился кислород и посмотрим где-нибудь здесь в округе идем в следующий дом здесь у нас какая-то библиотека или что сундук в нем ничего нету а здесь в комнате тоже ничего нету ладно значит идем дальше хорошо у нас вот тут какая-то большая трава давайте вниз идем ага вот и яйцо это хорошо. У нас уже получается два яйца. у И как-то много ягодок. Ха-ха, <с> они прям сразу вырастают. Прикольно. А, сюда идти получается нельзя. Хорошо, но мы все равно в этой большой траве нашли уже одно яйцо. Так что, в принципе, нам сильно, думаю, не надо. Заходим в этот дом. Здесь в сундуки ничего нет. И какого-то черта здесь стоит дверь. Непонятно зачем. Ладно, давайте идем дальше. Здесь стоит яйцо, и возле него ничего нет можно было на самом деле спрятать, как возле золотого яйца. Но, автора судить не будем. Вот, третье пасхальное яйцо, оно лежало в бочке. То есть, в бочке тоже может находиться яйца. Хорошо, будем знать. Тут какое-то огромное количество ковров, они меня настораживают. Возможно, под ними тоже будет яйцо. Интересно, кстати, за сколько мы в итоге сможем собрать все яйца здесь? Так, а сюда мы зайти можем? Нет. Хорошо, ясно. Зайдем в этот дом. Так, тут картина, мы ее обязательно должны проверить. Здесь ничего нету, а ага, в этом мы открыть не можем. И здесь тоже нет никаких яиц нигде, и в камне резе тоже. Хорошо, выходим, значит. Здесь какое-то дерево стоит, э, всякие ульи тут. Хм. С жителями поговорить нельзя. На... В описании карты было написано, что нужно читать все, что мы можем, чтобы нам было легче найти яйца. И пока что я ничего не видел здесь, что можно прочесть, кроме самого сюжета, который начался. Так, здесь мы можем забраться на гору, хотите сказать? Ладно. А, нет, все, вот это максимально. О, тут какая-то рамка портала и просьба вернуть на место. Ага, вот это прикольно, значит, скорее всего, мы найдем ока эндера, и если положим его туда, то сможем открыть что-то. Ладно, давайте подниматься по этой спиральной башне. Здесь поднимаемся, и вот мне интересно, если здесь окно открыто, то скорее всего что-то есть, но нет. Видимо ничего нету все таки Ладно, поднимаемся выше, и... А, здесь закрыто, то есть я поднимался сюда вот так высоко, просто так, хотите сказать. А если мы посмотрим через F5, тоже ничего нету, ясно. Кстати, давайте проверим, если я упаду. Будет ли сильно больно? А, нет, тут спасены, ну как, эффекты сопротивления урона, то есть мы его не получим никак. Давайте попробуем сюда пройти, здесь забор, и в ферме по-любому должно быть где-нибудь яйцо. Ага, а вот и яйцо. И мы можем на самом деле вот сюда залезть в фонтан, и попробовать проплыть по нему дальше. Но э, что-то у меня не получается. А, вот, я нажимаю. Нет, тут слишком маленькое отверстие. Давайте тогда идти дальше, я слышу... О, фермер стоит, нет, мы ничего сделать не можем, давайте выкинем пшеницу, и здесь куча коров, я слышу. Да, вот они все эти коровы... Так, хорошо. Мы можем открыть дверь пройти. А, это люки, даже они а дверь. Давайте тогда попробуем. А, ага. а вот и пятое яйцо. Это хорошо. Давайте залезем сюда наверх ангара и посмотрим, есть ли что-нибудь здесь. Вот это прикольно, конечно, мы любим пасхалки, а эта карта полностью состоит из пасхалок. Вылезаем сюда, F5, и здесь тоже ничего нету. Хорошо, тогда спрыгиваем, потому что здесь... А, стоять! Я вот думаю, здесь куча коров, и возможно, здесь где-нибудь между ними спрятано яйцо. А нет, это просто куча коров стоит здесь. Ладно, бегите, коровки, я вас выпускаю. Э, за сценой... О, тут какой-то рычаг. Интересно, он что-нибудь делает? Ага, -ху -ху, он запустил фейерверки. Прикольно. Так, здесь куча люков. Хм, вполне могло быть так, что за ними тоже что-нибудь есть, но в итоге нет, здесь одна шерсть. Ничего больше нету. Здесь куча воды, я смотрю. А, только вот в нее мы зайти не можем. Это плохо. Здесь какие-то люки стоят странные, непонятно. С жителями тоже мы нигде поговорить не можем. Э -э, ладно, давайте опять моя голова. О, а вот там пристанье яйцо скрывается. Хорошо. Там какие-то рыбки плавают. Опять какая-то... Какие-то люки там снизу. И лодка стоит. Хорошо, давайте зайдем в дом. А в бочке? В бочке тоже ничего нету. Ладно. Здесь, здесь тоже. Э -э, картина? Нет, за картина ничего не прячется. Странно. Карта вроде не такая большая, а мы нашли пока только 16 яиц из... ой, пфф, наоборот, 6 яиц из 16. Здесь в бочках тоже ничего нету, хорошо, идем дальше. За домом проверяем, нету, в воду мы спуститься не можем, обходим яйцо, мало ли тут яйцо спрятано как в самом начале за золотым яйцом, или карта А. Стоять, вот где-то было яйцо. <смех> Ладно, странно, я просто шел, и у меня в инвентарь добавилось яйцо. Здесь все еще воду нельзя. И здесь какой-то странный подвал. Житель нам ничего не говорит. Ладно, ну давайте попробуем в него спуститься. Интересно, что здесь будет? Так, старые часы. 1.30 для каждого кристалла. Получается, на этой карте еще и головоломки есть, но если я правильно понял, то вверх это 12 часов. Потом идет час. Наверное, я надеюсь, потому что я, в принципе, не очень понимаю здесь оно должно быть э, если каждые пять минут то это сюда и здесь 0 ладно не очень понятно как здесь потому что здесь намного меньше можно АО стоять вы это слышали вот это вот мы поворачиваем как-то а блин слишком перекрутил вот сюда вот только я не очень понял как они руководствуются чем э, я понял что старые часы это такие Круговые, со стрелочками, но как поставить час 30 в Майнкрафте из кристаллов, это не очень понятно. Хорошо, мы нашли восьмое яйцо. Здесь есть какие-то деревья, но за ними ничего нету. Ладно, идем дальше. Здесь какое-то радужное яйцо. О, стоять. Здесь можно куда-то... Ага. Я надеюсь, я не сломал карту. Ладно, ясно. Я, скорее всего, сломал карту, потому что я видел, что какой-то есть тут баг такой, где можно за блоки залететь. Или зайти. Так, стоять. Теперь мне бы вернуться? Простите, но тут начинается граница. А, ну ладно, только я за границу вышел. Может я как-нибудь смогу... А, нет. Блин. Ладно, сейчас я выйду в креатив, вернусь обратно, и тогда начну запись. А пока я летал в спектаторе, как раз перелетел и забрал тут яйцо, которое было указано стрелочками всеми этими. Хорошо, теперь у нас 9 яиц, и заходим в этот странный домик с... Э, калитками. Здесь, как везде в остальном месте, у меня мои головы стоят... Uh, интересно, можно пройти в эту? Нет, в картину пройти нельзя. Бармен. А у бармена ничего нету, но тут по-любому должно быть яйцо в бочках. Нет, нету. Странно, хорошо, ладно, давайте посмотрим в других. Ага, ладно, блин, нет, тут нету. Я уже думал, нашел. Поднимаемся на второй этаж. Оу, здесь опять мои головы и какой-то житель стоит. Хорошо, давайте. Хм. О, а вот яйцо на подоконнике. Блин, а как мне его достать? Наверное, сюда запрыгнуть и вот так. А, о, все, хорошо, получилось. Здесь больше ничего нету, наверное, я надеюсь. Ну, ладно, тогда получается, спускаемся вниз. О, мы еще вот здесь не были. Это хорошо, и в этом домике. Значит, еще есть места, где можно поискать яйца. Здесь нигде открыть ничего нельзя. Под ковриками тоже ничего нету. И забираемся наверх. О, а вот и пасхальное яйцо в сундуке. Хорошо, теперь у нас 11 яиц. Но где же нам найти оставшиеся 5? Здесь есть еще одна ферма. А на ней мы не были. Так, здесь... О, здесь какой-то проход, возможно, там бочки. Кстати, могут же не только яйца быть спрятаны, но и бочки. То есть, давайте... А, нет, сюда мы не можем. Ладно, сломали ферму. Здесь пройдем вокруг и... А-ха-ха! Ага. А вот яйцо, только как нам до него дойти? Ему надо обойти как-то домик. Кстати, в этом домике мы тоже еще не были. И вот здесь вокруг... Вот, все. Теперь у нас 12 яиц. И остается 4 всего лишь. А в сундуке, в сундуке... В сундуке яйца нету. Ладно. Ну... Вот получается. Надо нам как-то найти еще оставшиеся 4. А это сложно. Блин, блинский Хм. Ну что, давайте искать. Ага, вот здесь находится какой-то механизм, я даже не знаю, как я в самом начале его не смог найти. .houetteped. Изучение наблюдателей в действии. Хм, изобретатель. Ладно, давайте попробуем нажать. О, и тут какой-то странный прикольный звук, я такого даже не слышал в Майнкрафте ни разу. Хорошо, поднимаемся сюда наверх, и здесь ничего не произошло. Но давайте попробуем спуститься вниз. Хм снизу тут рядом тоже нигде ничего нету давайте что ли посмотрим что происходит в принципе вообще когда мы нажимаем на рычаг продвигается тут один хм. а ага. то есть выдвигается и задвигается блок Но больше ничего странно ладно тогда, давайте все-таки сделаем его активированным и посмотрим возможно что-то у нас произойдет в итоге я тут случайно нажал на адский маяк в обычном мире, поэтому, э, ну, вы сами видите, что произошло, надеюсь, я ничего нужного не сломал, и вот это не продумано, автор тобой, так что нужно исправлять. Стоять, только хотел поставить э, запись на паузу и увидел на этой крыше яйцо, значит мы можем э, по крышам прыгать. Забираемся сюда. И здесь нужно допрыгнуть. Да, и мы собираем яйцо. А вот дальше по крышам мы уже не сможем. Все, что мы можем попробовать, это попытаться на дерево запрыгнуть. Но нет, тоже нет. К тому же на нем вроде и яиц нету. То есть у нас сейчас 13, а надо еще 3. Но где эти 3 яйца найти? Ха! А вот 14 яйцо. Здесь мы были в этих кустах, но в них не заходили. Видимо, нам придется их перепрыгнуть или в них зайти все-таки так и мы получаем урон, надо быстрее выходить отсюда и вот в итоге у нас 14 яиц. Так теперь нам остается еще всего лишь два. Погодите, в этот дом мы заходили да хорошо! Здесь ничего нету, и здесь под кроватью, ну, мы тоже ничего не видим. Ладно. Ага, мы не говорили с библиотекарем. Но он нам говорит, что ничего ему не надо. Окей, ладно, я уже думал заканчивать, даже вставил в эту рамку ока Эндера, которое нигде не смог найти, но ничего не произошло. Как тут, я все-таки смог э, в креативе увидеть последнее яйцо. Ну, как последнее, одно из двух последних яиц на этой крыше. Но давайте сначала посмотрим, как вообще мы в принципе а... -а, -а, -а, -а, -а. Точно! Я думаю, как мы могли бы забраться, но можно ведь просто открывать люки, так стоять. Открывать люки и таким образом забраться на самый верх. Открываем люки вот здесь. И, ну чтобы честно пройти, залезаем вот сюда и собираем последнее 15 яйцо. И все-таки, раз я нашел 15 я думаю, полетаю, мало ли я где-то не смог найти еще одно последнее 16. -е. Итак, я уже начал думать, что автор что-то начудил и забыл поставить. Последнее яйцо, но сколько я тут летал, ничего не мог найти, и оказывается яйцо было здесь. Вот только каким образом я должен был его достать, если тут, а, стоять. Подождите. Хотите сказать? А нет. А, -а, -а блин! Серьезно? Это я ступил. То есть мы все-таки можем забраться сюда на башню? Нам просто нужно было залезть на Shift. И вот здесь стояло последнее яйцо. Ну что, давайте тогда включим себе э, нормальный адвенчур. То есть приключенческий мод и получается мы прошли карту собрали все 16 яиц теперь идем сюда к этой корзиночке, забираемся по лесенке и скидываем интересно что произойдет так хм мы скинули все яйца. Ага, вот. А теперь, когда мы нашли оставшиеся яйца, я готов объявить о секрете, скрывающемся за этим золотым яйцом. Это яйцо все это время было шоколадным. Спасибо за игру. Ладно, прикольно. На самом деле, карта, ну, не самая лучшая, так скажем. Я думаю, где-то на 5 баллов из 10, но... Э, учитывая, что сейчас Пасха, почему бы не пройти? Осмотр карты, но ну, я ее уже насмотрелся. Плохо, что на самом деле было яйца довольно сложно найти. И, автор, это для тебя. Если ты хочешь, чтобы больше твоя карта была интересной, чтобы получить больше баллов, ты добавляй каких-нибудь, может, плюшек, каких-нибудь головоломок больше, может быть какой-нибудь ресурс пак добавил бы для яиц и сделал бы несколько уровней. А вообще, э, по декору, лучше на самом деле карта выглядит, как вот этот э, спаун, так сказать. Он довольно небольшой, но здесь так много деталей. А твоя карта, она на огромной территории создана. Кстати, вот это шоколадное яйцо. Она создана на огромной территории, но... Построек там и всякого такого на самом деле не так много, поэтому становится просто скучно. И да, лучше карту строить в пустоте, а не в открытом мире, потому что в открытом мире, хотя командных блоков здесь не так и много на этой карте, но у меня очень сильно лагает настолько, что пришлось записью даже выкручивать прорисовку чанков на 2, и при этом все равно подлагивала. А я поздравляю всех с Пасхой. <с кстати, то, что яйцо на самом деле было шоколадным, это выглядело как какая-нибудь серия из свинки Пеппы, там, где они ищут какие-нибудь шоколадные яйца или монетки золотые. А в итоге оказывается, что они все это время были сделаны из шоколада. Ну, а я карту прошел. С вами прощаюсь, получается. Если вам понравилось мое прохождение, смотрите полностью плейлист с прохождением карт. А я буду доедать свое шоколадное яйцо пока что.